Профессиональный спорт – это выбор жизненного пути сильных, упорных и целеустремленных людей, способных ценой личных усилий добиваться побед в спортивной борьбе. Меня зовут Шишкина Юлия Сергеевна, заслуженный мастер спорта России по настольному теннису, трехкратный призер Паралимпийских игр, семикратный чемпион Европы, обладатель двух орденов заслуги перед Отечеством. Школьница Юля, занимаясь в те годы в спортивной секции настольного тенниса, не стремилась добиваться высоких рекордов. Ей просто нравилась эта динамичная и красивая игра. Но однажды, оказавшись на юношеских соревнованиях последней по результативности, она с настоящим спортивным азартом решила доказать всем и себе самой, что обязательно сможет тоже когда-нибудь встать на почетное место победителя, как бы трудно ни оказалось это для нее. Родилась я в Саратове. На теннис меня привела мама. Вот, она нашла спортивную школу, которая занималась детками с нарушениями здоровья. Сначала меня пригласили позаниматься плаванием, легкой атлетикой. Вот. А потом тренер по настольному теннису забрал меня к себе. В 21 год переехала в Московскую область, в Подольск. 2013 году переехала в Санкт-Петербург супругу. Участие в чемпионате России позволило Юле войти в сборную страны и участвовать в чемпионате Европы. 2004 год. Паралимпийские игры в Афинах. Команда завоевала бронзу. Это была первая медаль России в паралимпийском настольном теннисе. 2012 год. Паралимпиада в Лондоне. Уже серебряная медаль. Все на моем пути встречались Такие знаковые люди, наверное, которые где-то меня где направляли, подталкивали. Первый тренер мой, естественно, который меня поставил за стол, научил меня <говорить> играть. Второй мой тренер наладил мне тренировочный процесс на новом месте. Соответственно, помог мне подготовиться к Лондону 2012 года. Вот знаковая для меня встреча, это, естественно, знакомство с моим супругом, после чего я решила поступать в Герсонский институт. Юлия Сергеевна, как человек очень ответственный, успешно училась в институте физической культуры, хотя большую часть времени она была занята на сборах и различных международных соревнованиях. Но, тем не менее, защита ее дипломов стала действительно событием в нашем институте, так как материал, который она смогла собрать о деятельности участников паралимпийской сборной страны, он действительно был эксклюзивный. Спорт, прежде всего, дал мне, наверное, уверенность в себе, потому что характер, ну, это упорства, это у меня с детства, это точно, а вот уверенности у меня не было, вот это мне помогло развить. По окончанию университета Герцена Юлия Сергеевна начала свою трудовую деятельность в спортивной школе Красногвардейского района. Туда пригласил ее директор школы Анатолий Евгеньевич Митин, потому что очень хорошо знал ее качество и посчитал возможным предложить ей работу не только тренера, но и методиста спортивного отдела. Юля является тренером в дошкольной группе. Малыши входят с удовольствием. Отзывы родителей положительные. Для родителей важно с их детьми работает тренер такой высокой квалификации. Режим, встаю я где-то в районе 5-50 утра. Еду рано утром на тренировку с 720 к 7.30. После этого я бегу на работу. Вот. После работы, либо я бегу за ребеночком в садик, потом веду его на тренировку и на какие-то другие там секции, мероприятия, либо я еду на вторую свою тренировку. Мой замечательный супруг, который мне всегда помогает поддерживать это сидеть с маленьким ребеночком нашим, потому что бабушек и дедушек у меня здесь нет. Юлю знаю со всех сторон в принципе, жизни, как с семьи, так и со стороны спортсмена сборной команды. Неоднократно вместе тренировались, периодически сейчас встречаемся на тренировках, встречаемся дома на совместных семейных так сказать, праздниках. Вот. Могу сказать, что Юля очень позитивный, ответственный, жизнерадостный человек, который несет радость и позитив как в команде, так и всем окружающим, вокруг друзьям, родственникам, знакомым. К своему делу относится очень ответственно, на тренировках отдается полностью, что на самом деле тяжело совмещать как тренировочный процесс, так и семью. Умение ответственно относиться к любой работе – Выстраивать отношения с коллегами дает возможность Юли успешно доводить любое дело до конца – строить новые планы. Во-первых, никогда не задаваться, не, не, ну, какие бы ни были трудности. А во-вторых, не бывает безвыходных каких-то ситуаций, бывают сложные решения.